Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Сегодня показываю чудо-чудное, французский эсминец Сирока. Ну, если посмотреть по ТТХ, получается такой универсал. Единственное, напрягает отсутствие дымов, конечно, на таких низких уровнях, с такой маленькой скоростью. Базовая тут 33 узла. Ну, поставил флажок, получилось почти 35. Ну, есть у нас, да, есть форсаж, но ну, играть с открытой воды, вот это настреливать, ну, только под форсажем, да, который дает прибавку 20%, еще можно как-то там уворачиваться от вражеских снарядов, но когда форсаж не работает, будет, мне кажется, достаточно некомфортно. Ну, плюс из расходников у нас еще ускорение перезарядки главного калибра. А, да, я и не сказал, этот корабль получил я из новогодних подарков, то есть в общей сложности мне досталось. Вот это вот чудо эсминец пятого уровня и три линкора. Причем один линкор, третий я вытащил уже из вот эту бесплатную маленькой коробки, которая, да, дается там вот сейчас за боевые задачи, там, ну, по-моему, с я его получил. То есть, да, вот так, три шестерки, одну пятерку, ну, как-то... Скудновато. Хотелось бы хотя бы один корабль. Ну, не знаю, ладно, там раскатывать губу десятку-девятку, но ну, хотя бы восьмерку. Да, из гигантских можно было, <свят> я уже говорил, гарантированно сделать все-таки выпадение восьмерки, как это сделали, к примеру, в танках. А, ладно, в общем, дальше. Изучаем корабль. По модулям. Первый слот основное вооружение, модификация 1. Второй слот защиты машинного отделения. В третий слот решил поставить орудие главного калибра, модификация 2. Очень медленно здесь поворачиваются башни, что как раз-таки некомфортно, да, когда играешь на э, арт-эсминца. То есть понимаешь, что тебе надо по большей части настреливать из главного калибра. Но при этом, особенно когда на короткой дистанции ты перестреливаешься, к примеру, да, при захвате точки с другим эсминцем с каким-то, то, то башни не успевает за нашей циркуляцией, из-за этого приходится рельсоходить, то есть чтобы стрелять. Потому что если мы начинаем маневрировать, башня не успевает доворачивать, мы просто не можем стрелять. Это очень и очень неудобно, но в такой ситуации я советую хотя бы скоростью играть. Да, не надо просто тупо лететь вперед то есть да можно скорость немного сбавить немного увеличить то есть все равно тем самым сбивая противника мы осложняя ему да, вот этот момент пристрелки да он к примеру пристрелялся мы идем на максималке мы сбавили наполовину там хотя бы один-два раза может противник промахнуться. Ну, доворачивать все равно тоже не будет лишним, да, между залпами. Залп дали, там, немножечко довернули, то есть все равно свою траекторию движения надо изменять. Ну и не забывать, что при, при перестрелках на коротке могут и торпеды отправить, да, также и мы тоже торпеды можем отправить. Дальность хода у нас, кстати, да, здесь торпед 7 километров, и заметность получается с талантом капитана 6. То есть теоретически можно играть... Да, от инвиза, от незаметности, кидая просто торпеды. Ну, если мы будем полагаться только на торпеды, которых здесь у нас на вооружении всего 6 штук, я не думаю, что получится нанести много урона, то есть, да, на таких эсминцах надо в совокупности, то есть, использовать и главный калибр, и торпеды, то есть, по ситуации. Я думаю, здесь комфортно будет, если посмотреть... Скорость начальная полет снаряда всего 725 метров в секунду, это очень в принципе медленно, я думаю траектория будет такая по большей части навесная, то есть комфортно наверное будет отыгрывать от рельефа, то есть день нашли какое-нибудь да, укрытие, там спрятались за горочкой, нашли цель. И спокойно себе настреливаем. То есть, ну, для этого надо обязательно увеличивать максимальную дальность стрельбы. Базовая здесь 11, там с небольшим. Но вот благодаря таланту капитана разгоняется этот показатель 14,2, что для пятого уровня весьма показатель неплохой. А капитан у меня здесь с калибера, как раз который и заточен под то, чтобы играть от главного калибра. На первой ступеньке профилактика, на второй ступеньке взрывотехник. И из последних сил на третьей ступеньке специалист ГК и ПВО, ну и также увеличиваем живучесть. Тем более, да, на таких эсминцах, на которых мы от ГК много играем, особенно, да, частенько с открытой воды, то есть, да, с, с, с, ну, то есть мы находимся в свете, то есть надо свою живучесть все-таки увеличить. И на четвертой ступеньке, ну, обязательно мастер ГК и ПВО, опять же, чтобы увеличить дальность стрельбы, здесь прибавка 20%. И мастер маскировки Все равно нет-нет, а иногда приходится Играть в классический такой торпедный геймплей Даже на арт-эсминцах бывает Когда ты попадаешь в ситуацию Но это не совсем прям, да, что прям Арт-арт-эсминец, как говорю, маскировка Позволяет, в принципе, играть От Энвиза, но... Иногда приходится, я хотел сказать, забывать про главный калибр, к примеру, когда у нас остается мало прочности, и дабы лишний раз не рисковать и в бою провести еще какое-то время и принести все-таки какую-то пользу команде, ну, естественно, и себе постараться, да, какой-то бой там выиграть где-то, может, да, и по очкам зарешать, то есть, ну, то есть надо стараться выживать любыми доступными средствами, то есть, да, забываем про главный калибр и уже отыгрываем чисто от торпед. Так, ну что-то еще по ТТХ, думаю, в принципе, тут уже все сказал, показал. Отправляемся в бой. Буду силу пытать, пенек разбивать, пытаться набить какие-то нормальные результаты, что крайне сложно сделать на таких кораблях. Подводных лодок как-то последнее время не так часто в бою встречаются. Ну да, чтобы получить их себе в аренду Надо сколько там, сколько опыта заработать Не знаю, мне, если честно Я вот так на подводных лодках пару раз попробовал Вот а так, чтобы просто сидеть, сейчас играть Проводить вот это тестирование Мне, к примеру, неохота Ну вот неплохо попал к четвертому уровню Для эсминца вообще Чем больше линкоров в бою, тем лучше Нифига себе, какая качка ботов случаем нет. Ага, есть боты, есть. Раз, два, по три бота в команде. Но ну, это же не страшно. То есть по 9 игроков и по три бота. Ну, с утра, особенно когда играешь, такое частенько на нескольких уровнях. Но вот на уровнях выше я ботов не замечал. Не знаю, есть они, нет. Там, да, например, там, не знаю, на восьмерках, девятках, десятках. Там, по-моему, скорее будут команды неполные, чем ботов будут закидывать. Ну, несерьезно будет на высоком уровне играть с ботами, конечно. Так, смотрим. У противника. Вот с какой стороны линкоров больше. Не знаю, да. У нас слева, получается. Вон они все три штуки. Блин, мало, конечно, три линкора. Так, вот этот расходник, наверное, надо беречь на случай, когда у нас будет противостояние на коротке с вражеским эсминицами. Ну, это оптимально, а там уж как получится. Кстати, здесь, мне кажется, глубоководные бомбы какие-то суровые. 3-300, я не, не помню, как-то особого внимания сейчас не обращаю. Пятый уровень, 3-300 урона. Мне кажется, там выше уровнем, поменьше даже. Ну, подводных лодок все равно нету, и они сейчас далеко не в каждом бою. Пока пойду направо, а там видно будет по ситуации. Так, что у нас тут с дальностью ПВО? Дальность 3. Заметность самолетов 2.4. Но, ну, в принципе, теоретически можно и не выключать. Но когда дальность ПВО небольшая. он уже боты, бота, они вообще не боятся. Сразу по центру попер. Попробуем зал дать хоть посмотреть, как там. Ну да, как я и говорил, такие жесткие парашюты. Где, где там мои снаряды? Они очень долго будут лететь до цели. Почти попал. В общем, надо отсветиться. Чтобы прочно сейчас в начале боя не терять. Это так было. Пробный, так сказать, зал. Сразу тут со всех сторон летит, летит. Но никто не попал. Это радует. Можно, кстати, уже навстречу вот так хорошую торпеду, торпеду из таких более дальней дистанции отправлять. Потому что если торп он пуск менять не борту. будет, ну, напорится хотя бы. По пока противник отвлечен, можно пострелять. Ну, даже с ближней дистанции, вот, 7 километров, а все равно видно, какие жесткие парашюты. Вот есть первый урон. А бот отвернул, не пошел вперед, не знаю. За дымы решил, за дымы спрятался. Ну вот, и первое попадание получилось с почином. Первый раз попал, первый раз получил. Обновил, так сказать, я свой эсминец. Где линкоры? Все линкоры на другом фланге Надо, короче, сваливать отсюда Это Неинтересно Потому что с крейсерами вот так с открытой воды Перестреливаться из главного калибра Себе дороже На арт-эсминцах гораздо комфортнее Какой-нибудь линкор расстреливать Потому что, во-первых, у них Раз, перезарядка намного дольше Два, точность у них Обычно у линкоров хуже Поэтому им по эсминцам попасть сложнее Поэтому многие игроки на линкорах предпочитает просто вообще. Вот сейчас как раз время используется ускоренный перезаряд. Предпочитает, я хотел сказать, не стрелять по эсминцам. Что ж, не уничтожу, но по крайней мере ему будет играть уже не так комфортно с маленьким запасом прочности. Вот, да, сейчас видели, про что я говорю, про то, что орудие не успевает зацерпуляться. Чуть довернул, вот. все, уже стрелять не получается. За Ох ты, блин, еще да, решил огрызнуться тоже пострелять. О, да, парашюты вот эти, зато позволяют вот за такие острова спокойно закидывать. Ну, дайте мне один фраг. он начал шевелиться, блин, то на месте стоял. <с> Боты иногда даже более непредсказуемые, чем игроки. Нет, не получилось фраг забрать. А тут вот как раз. Вот, клиент. Попробуем торпеды его посадить. Джулио Цезаре. Как он там правильно называется? Я такой акцент сейчас сделал. классно. Вот, все, дальность хватает. Это он, по-моему, может не дожить до да, моих торпетов. Два веера в одну кучу кидать никогда нельзя, только если уж наверняка там совсем с ближней дистанции. А то так чуть курс он изменил, и все в молоко. Вот как сейчас, да? Он курс даже не хотел менять, он просто врезал. В остаток стою. А, не против. Наш, на, наш там был, да, крейсер какой-то. Вот отлично удалось повесить пожарчик. И вот тоже вот сто раз повторяю, вот часто в бою вижу, когда... О, по-моему, там сейчас торпеды попадают. Когда маленьким калибром фугасным, да и вообще фугасом в борт стрелять хорошо бронированным кораблям никогда нельзя. Это нерентабельно, урон проходить просто не будет. Ну пожар может прокнуть, но урона белого нет, ну будет в основном непробитие, поэтому надо фугасами всегда выцеливать надстройки. Ну, если, конечно, мы не стреляем по картону фугасами, тогда да, можно борт пробивается фугасами крупными калибрами. А так надстройки. Блин, у них уже минус все три линкора. Ну, один я уничтожил, но там как-то уже мало у меня прочности было. Так что урона у меня всего 17 тысяч. О, под войски Вот бы мне, может, пойти где-то с под войским попадаться. Ну, надо на правую фламку ходить, там больше всего противников осталось. Что они там делали, непонятно, да, там. Никого не было. Они, они просто там ходят. Вот он, Киров. Я даже еще ни разу не использовал форсаж. Ну, как-то не надо было. Форсаж вот здесь использовать самое выгодное. Это как раз вот, когда мы с открытой воды перестреливаемся. Ну, как я говорил, дабы противнику жизнь усложнить, чтобы сложнее было по нам попасть. Чем быстрее корабль движется, тем надо брать больше упреждения, тем попасть, соответственно, труднее. Логично? Все логично. Пойду с подвойским еще попробую попадаться. Как раз таки Мои расходники Вот сейчас Кирова если уничтожат Ну там еще Мацаки Но Мацаки подранены Где он вообще может сейчас быть Непонятно Подвижущейся целью будет даже тяжеловато Попасть вот мы сами видели Там 7 километров когда я стрелял до этого по Киру, и вот сейчас мне, получается, надо отворачивать, чтобы на торпеды не попасть. Кину на случай, если он будет останавливаться. Я просто не могу стрелять, потому что я понимаю, что он сейчас кинет торпеды и может меня уничтожить. Ну, почему я свечусь-то еще? Вот, да, если бы я сейчас просто тупо залип торпеды в прицел, за я бы отправился в порт. Вот это огромный минус медленных поворотов башен. Ну, теперь можно форсаж использовать, дабы не дать Мацаки скалинуть. Надо, надо его ловить. Пойду вот здесь. Не знаю, он может вот сюда пойти, а может разворачиваться обратно к дымам. Короче, тут уже угадаешь, не угадаешь. Так, у нас на один корабль больше, надо аккуратно, а то еще можем и проиграть ненароком. Не, ну, С одной стороны, вот это хорошо разработчики, конечно, придумали вот эти снежинки, да, это повод, э, ну, получается, два раза в год у нас повод поиграть на кораблях, которые просто так стоят и пылятся, чтобы вот уголь заработать, да, первый раз это снежинки, и второй раз это когда день рождения игры, по-моему, в сентябре, там, получается, там тоже аналог снежинок у нас присутствует. Блин, вот он надо был тебе вообще торпеды с другой стороны. Прямо по курсу. Торпеды прямо по Обманули. Блин, как тебя уничтожили? Я только использовал ускоренную перезарядка, а. Подвойски ты будешь со мной перестреливаться? О, тут Шекиров, блин. Подвойство отправим торпеды, Вот так. Так, на случай, если он будет все-таки маневрировать. Ну надо же, я еще и подвойски снаряды там да, по-двойски меня уничтожат, надо от него уходить. Крейсер врага потоплен. Да, вот чем еще неудобно, это приходится вот такое вот упреждение брать, чтобы попасть. Жалко, сейчас мог на торпеду подловить только в одном случае. Бывает так, да, там двиг двигло, например, повредишь. О, это что тут, смельчак сидит. Ну зато 25 тысяч урона, уже два фрага. Есть прогресс. Союзники там наступают. Подвойски как-то, блин, Стыдно-стыдно там... проигрывает артиллерийскую выиграю. А если б я по нему еще стрелял. Но он зря, конечно, стреляет бронебойками. Я фугас мимо наношу гораздо больше урона. Вражеский Есть третий фраг. Урона маловато, но с другой стороны, половина, наверное, это по эсминцам. Потому что по линкору я там копейки снял. Будет по мне кидать торпеды, да? Да ну, я не верю, что ты можешь попасть. <с doit> по слева по Блин, мог по прямой двигаться, он с ровопреждения брал. Там, такое. Неправильное, в принципе. Надо было идти за авианосцем. в революции. Одну торпеду взвестись не успел, по-моему. Ну, одну попал. Нет, с такой дистанции не буду. Не буду я стрелять, навряд ли я попаду. Ну, давай, форсаж там откатится. Сейчас под форсажем как догоню. В такой ситуации неприятно, конечно, когда базу кто-то забирает. Может, проскочит и не заберут. Так, все. Погнали. За авианосцем. Это вот так сейчас в погоне за авианосцем могу напороться на, на Крис. Надо вот сюда направо уходить. Ну постреляю тоже. Чё, убьют так убьют. Че мы теряем? Вот, активный, вот, можно уже использовать. Все равно, равно в пор. Ну, на такой, конечно, короткой дистанции вот это ускорение <свёздить> <освоение> <свёздить> особо не решит. Тут несложное упреждение рассчитать. Я тут уже смирился с тем, что меня сейчас уничтожит. Просто надо было либо бежать там, да, либо уходить в обход, захватывать базу. Ну, было бы скучно. Эх, жалко, да? Торпеды о, на нем пожарчик мой горит. Сейчас, может, четвертым будет. Гори. Эй. Все, на нем уже горит чей-то чужой пожар, не мой. Обидно. Ну, на крейсерах пожара не так долго, как на линкорах работает. Вот, все-таки уничтожили. Ну, 34600 наковырял. Сейчас посмотрим по результатам, что там по опыту будет. Кстати, по опыту должно быть неплохо, как раз таки за счет урона поясница. Ну все, берите базу, нефиг там охотиться за этим авианосцем. Время тратить. лохома. И вон кума. Давайте. Ну кума вроде не собирается. А, ну это бот. Бот он, бот он никуда не пойдет уже. Он будет тут крутиться потихоньку. Ну да, если сравнить с геймплеем французских эсминцев высокого уровня, да, это, ну, естественно, восьмерки, ой, девятки, десятки самые, самая интересная, самая динамика, то это, конечно, скучно. Здесь нет вот этого драйва, да, скорость гораздо ниже, ну и большой минус, конечно, это вот эти... Очень тугие башни главного калибра, с которыми, в принципе, ничего не сделаешь. Даже если взять талант у капитана, все равно они будут поворачиваться достаточно медленно. Там базовый скоп, 18, что-то такое. 5 минут до конца Ох, боя. У нас, получается градусов в секунду или что там... Ой, какие градусы, о чем я говорю? Да, Короче, 18 секунд поворот на 180 градусов занимает. Это очень медленно, да, и плюс я и модуль поставил. Если, говорю, еще взять талант капитана, все равно там прибавка будет небольшая и играть будет неудобно. Так, есть. Снежинку срубил, 750 угля заработал. Командные результаты. Ну, я на втором месте по опыту. Меня только революция опередила. И то, наверное, благодаря тому, что сбил 14 самолетов. Ну, не знаю, ну, урон-то тоже, наверное, естественно, больше Нанес, скорее всего. Ну, все равно, да, при этом он есть много союзников. 500, 600, он 750 единиц опыта. Посмотрим подробный отчет. Торпеды ни одной попасть не получилось. Пожары. Тоже урон особо не нанесли. Да, самый основной урон, 26 тысяч, считай, это просто белый урон от фугасных снарядов. Ну, не знаю, вот так, чтобы целенаправленно брать, да, про просто так и выходить в бой на таком корабле, конечно, неинтересно. Ну, если только у вас других премов нету, ну, на пятом уровне особо много не пофармить. Чтобы фармить, нужен как минимум, ну, восьмерка, желательно, конечно, девятка, да, обвешиваем флажками и зарабатываем много кредитов. На пятых уровнях я не думаю, что кто-то фармит кредиты. Так, чисто для коллекции, ну и вот так два раза в год выйти в бой, чтобы на Новый год заработать угля, и, как я говорил, в сентябре на день рождения игры тоже там, ну, не помню, тоже, наверное, уголь там. Ну, примерно то же самое, что аналог снежинок у нас получается. Все Больше я смысла не вижу, да, держать вот эти корабли у себя в порту. Только вот на случай вот этого вот Два раза в годнего заработка, так сказать. В общем, спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно с понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.